Сейчас я представлю лишь очень краткий, очень предварительный обзор тех возможностей, которые предоставляет TXM при работе с корпусом SCAT и, в частности, при работе с корпусом CITAT. Вот, Но это действительно первый опыт, который был протян буквально за несколько минут, поскольку разметка продолжалась тоже до, до самого последнего времени. Это показывает, что трудозатраты и... Сказать, технический э, вклад, который нужно внести, чтобы получить возможность, он не использует к, к умере нарастания данных, да, возможности анализа будут э, также расширяться. Вот. Хотел также э, напомнить, что помимо вот тех адресов, э, которые указала моя коллега, корпус SCAT достаточно новой версии 2018 года представлен на демонстрационном э, портале платформы PXL. Вот он открытом на доступе находится. Вот там есть небольшая информация о самом корпусе, и можно читать тексты и делать запросы с помощью текста. Основная работа была проведена, присутствующая здесь секрете. В, в него Это сказать, большая версия корпуса, в него входит 24 текста, вот, ну, почти 200 тысяч словопотребли. И помимо возможности работы с корпусом, онлайн его чтения. вот можно то есть прямо вот тоже нажав кнопочку на сайте скачать так называемый бинарный корпус для работы с локальной версией TXM, которая предоставляет вот некоторые инструменты статического анализа, которые я продемонстрирую, они доступны только в локальной версии. Но все это, но Единственное, чего нет в этом корпусе, который сейчас на портале, это вот этой разметки, разметки стат, которая идет и продолжается настоящее время. Вот. Ну, этот корпус, я его назвал, чтобы отличить от большого корпуса СКА, э 18 ЦИТ, да, цитат, вот э же и я пишу, скорее, объем небольшой, то есть на каких-то выводов глобальных, э квантитативных э мы делать не можем, Это скорее демонстрация тех инструментов, которые предоставляются. Вот. Но первая возможность, э, которая уже была продемонстрирована, это просто чтение, то есть использование платформы как инструмента для чтения для навигации по текста. И э, э, добавок просто чтению текста как на странице э, книжки или электронной книги, там можно иметь простыми довольно способами, с помощью технологии CSS, прекрасно известны всем веб-дизайнерам, да, можно каким образом вот эти цитаты выявлять. здесь я сделал подчеркивание цветом вот, можно разными цветами подчеркивать разные типы цвета вот можно делать динамические и так далее вот, то есть, можно вводить такой режим все при котором цитаты будут ну, как в исходном документе Word, да, они будут визуально визуально вот далее так, ну, один из самых Распространенных базовых инструментов и работе с корпусами это конкорданс, так и контекст. Э, в данном случае это немножко такой э, трансформированный э, конкорданс. Да, обычно мы в конкордансе вводим ну, там, там, слово или мотив, который мы ищем, и контекст слева и справа. Вот статы сами по себе представляют уже довольно там, более или менее э, развернутые э, рассказывания, массивы. Вот, можно сократить до минимума или до нуля левый-правый контекст используем канал просто как инструмент вывода списка различных цитат да, достаточно простой да, платформа txm использует поисковую машину сетью язык запросов корпус query language который достаточно распространен вот, во, многих, во многих проектах в многих корпусах и ну, в основном это поисковая машина рассчитана на работу с, с отдельными текстоформами. вот там э, есть много возможностей, но и у нее есть такой небольшой слой для работы с элементами XMR. Да, в частности, поскольку все цитаты были размечены э, с помощью тега Q, да, мы можем, вот такой простой запрос, э, начальный, конечно, тег Q и в э, квадратных скобках указывается любая, любая текстоформа. Да, то есть мы получаем э, выборку из всех цитат их 183 в нашем микрокоде. Также можно вводить условия по типу стату, но я этого не делал, но это все из XQL позволяет делать достаточно легко. Вот. Ну и далее возможность, одна из тоже базовых функций для экзамена, так называемое возвращение к тексту. Здесь мы делаем двойной клик на строку конкорданса и получаем цитату на странице текста. Ну, к сожалению, видеопроектор не позволяет нам видеть выделение, но поверьте мне, что на нормальном экране да, видно, что соответствующий запрос текста цитата выделяется, выделяется цветом. Вот другая функция такого качественного исследования корпуса называется прогрессия. Да, это график, мы тоже вводим некий запрос на языке CQL, И, ну, есть два варианта, это кумулятивный, так то есть при каждом вхождении искового выражения ну, вот у нас на одну, на одну ступенечку эта кривая поднимается. Да, она позволяет увидеть, ну, так скажем, динамику употребления да, какого-либо выражения в нашем корпусе. Ну, естественно, два жития, то есть, в данном случае уместно рассматривать как отдельные под корпуса да, вот у подкорпуса. А, ну, э, да, здесь я сравниваю на самом деле э, первые слова цитат и все слова цитат, вот, но графики очень похожи. Э, они бы сильно различались, если бы были длинные цитаты. Там бы, то есть По первому слову мы просто видели каждый раз, когда начинается цитата. Вот, а длинные статки там были бы такие большие, вот, вертикальные практически. Но здесь мы видим, что в основном статы короткие. Вот есть какие-то фрагменты плоские, где стат нет. Если у нас размечена структура текста содержательная в вот, каждой то можно анализировать, в каких частях текста статы присутствуют и не присутствуют. И также можно строить график по различным типам стат, вот, исследовать, как они функционируют внутри текста. Вот. Следующий пример это уже я сравниваю Лушицкого и Фильшевского. Вот. Ну, тоже то цитаты-то видно, что они на протяжении всего текста присутствуют, есть какие-то небольшие фрагменты, где они отсутствуют, но в целом они, то есть это цитирование, он действительно является неотъемлемой и постоянной частью текста. Ну вот какие-то различия между двумя житиями, тем не менее, имеются. Да, вот если у Лушицкого так более или менее эта кривая растет. Равномерно, то у э, да, есть вот, э, какие-то периоды, какие-то фрагменты, да, где эти сорта отсутствуют. Но это может привлечь внимание для дальнейшего исследования. Ну, э, перейду сразу к следующей функции. Это частотный словарь. Вот благодаря вот этой разметке и ее интеграции в корпус да, мы можем очень легко построить, э, ну, на всем корпусе просто частотный словарь по типам слов внутри цитат uh, вот no, no seed это то что находится вне цитат да, естественно большинство слов но ну, и дальше вот мы видим uh, uh, мы видим данные по, uh, по каждому из uh, указанных ранее типов вот это корпус в целом. А справа показан тот же самый индекс но на разбивке да, то есть мы смотри, смотрим индивидуально по каждому из текстов uh, да, и все эти, все эти таблицы они могут экспортироваться в формате CSV, и далее можем работать с, ну, например, целями для, для других видов Вот еще один частотный словарь, здесь я уже ввожу не тип цитаты, да, а словоформа. Да, здесь мы видим ну, наиболее частотные слова в каждом из... Э, э, ну, во, всех, во всех цитатах. Ну, Вначале, естественно, служебные слова появляются. Вот, ну, вот, например, вот эта форма «мине» додательный, это, к примеру, додательный падеж вот, местоимения первого лица. Нет? Это? Винительный. да. Винительный, родительный. Винительный, родительный. Вот он, вот оказывается очень, его ран оказывается очень высоким. Но пока это просто, ну, скажем, грубая грубая статистика, вот дальше мы можем использовать инструменты более э, тонкого статистического анализа. Один из этих инструментов это специфичность. Но опять же, вот на, на том корпусе, который мы имеем, все эти инструменты это скорее демонстрация, чем какие-то реально значимые данные. Но тем не менее, да, вот специфичность это функция, которая показывает, насколько вероятно вот данная частотность определенной слова формы, Емель и так далее в данной части корпуса по сравнению с корпусом средним. Да, то есть это и вот эта цифра, индекс специалительности, это порядок вероятности. Да? То есть если э, вот 13 и 4, это значит, что вероятность 1 разделить на 10 в 34 степени. Да? То есть, так скажем, крайне маленькая, что это случайность. Вот, и вот это как раз родительно-винительная поддержка, да, вот э, форма мини, она крайне специфична для э, цитат в, э, в особенности. Э, да, но именно у Глушицкого, да, у Пельшемского, э, ну, там, любой э, индекс меньше двух, он считается пределом погрешности. Да, вероятность 1 из 100, она достаточно высока. Там, вот, то есть в одном из текстов, да, вот эта флаформа меня, она крайне сверх представлена в, э, в цитатах. Ну, и э, это вот общая таблица, которая показывает весь э, наш словарный состав. И дальше можно выделить несколько строк и посмотреть э, ну, вот такую э, гистограмму э, в столбцах. Вот а также мы видим, вот я выбрал просто 5 или 6 наиболее специфичных э, для цитат у э, Дианисия Глушевского э, форума. Видим э, такие результаты. Вот. И последнее, что я хотел показать, это э, факторный Анализ тоже, который позволяет получить такую картографию корпуса. Да, еще раз, э, можно сказать, что корпус был разделен на четыре части. Да, у нас два жития, и в каждом житии разделяются слова внутри цитаты и слова вне цитаты. Вот. И дальше э, вот, факторный анализ позволяет э, ну, классифицировать эти вот под корпуса, да, по, э, в данном случае мы работаем со, со словоформой, то есть по частотности, по совместной встречаемости э, разных словоформ. И э, получается, довольно-таки, ну, результат нас радует, потому что э, вот эти четыре точки, да, эти части, да, значит, это Глушицкие э, э, слова в цитатах, это Пельшемские слова в цитатах, значит, Глушицкие не в цитатах, Пельшемские не в цитатах. То есть они у вас оказались разнесены по четырем э, сторонам. Да, вот, это, ну, вот конечно, не видно, но где-то вот здесь идет центр Осейка. Да, Каждая из частей у нас, оказывается, в разной э, части графика. И э, по первой оси у нас противопоставлены сами жития, то есть у них разная лексика. Э -э, вот, а по второй оси у нас очень четко противопоставлены, противопоставлены цитаты и не цитаты. Да? То есть, вот, э -э, ну и дальше можно посмотреть, какие, собственно, словоформы организуют строить вот пространство факторного анализа. Вот опять мы видим эту словоформу вот Мене, очень, очень характерную для цитат у Диониса Глушицкого. Вот дальше вот здесь практически да, но ТСМ uh, позволяет делать, увеличивать, делать зум, фильтровать эти формы, то есть мы можем в более форме, но uh, Далеко идущих выводов, конечно, делать uh, мы не можем, но. Uh, Демонстрация, на мой взгляд, достаточно убедительная, что продолжать данную работу можно и не нужно. Вот. Ну и э, что касается перспектив исследования с платформой по TXM, пока весь анализ был проведен на словоформах, вот при наличии дематизации э, можно работать по лемато, возможно, по гиперлемам, э, вот, можно менять параметры отсечения, там, не более, не менее. Частотной формы. также можно применить дополнительные инструменты автоматической обработки текста, да, посмотреть по там, буквосочетаниям, например, по, по граням и так далее, это аспект как бы, развития аналитического анализа, и другой аспект, который нас интересует, это развитие такой гипертекстовой навигации, ну, вот какие-то э, тоже небольшая демонстрация была, была проделана, но это можно развивать и связывать как бы сами э, тексты в этих же ТИС и текстами источников. Посмотрите на ритмическую выезд. Спасибо.